Всем привет! Переполняют эмоции Страх Просто развилась Фобия аттракционов 2 числа На день открытия парка Юбилейный Краматорский Решился первый раз прокатиться На аттракционе Галактика Жутко страшный аттракцион Прокатился, вроде бы все хорошо И тут вчера Узнаю из интернета Произошел Несчастный случай на этом аттракционе. Забыли убрать ступеньку. Девушка ногами с высоты 30 метров об эту ступеньку ударилась. <coughs> Есть видео «Момент удара» в интернете. Наберите, посмотрите. Хочу всех предостеречь. Если уже катаетесь на аттракционах, следите, чтобы вас пристегивали. Убирали ступеньки. Просто может сработать человеческий фактор, может халатность оператора и произойти несчастный случай. Вот эта группа Facebook "Краматорс-24". Мы видим, что забывают убрать ступень и момент удара. Девушку увозит скорая. Кто знает, чем закончилась эта история? Напишите.